Хотела бы немного рассказать о курсе погружения, который я прошла. Курс очень глубокий, он проходит три месяца. Каждый день практически задания даются. И вообще ты поначалу не очень-то понимаешь, к чему ведет эти задания. Ты их просто ну, выполняешь, если у тебя есть дисциплина, есть желание, есть мотивация. А в конце просто вот, вот эти вот все пазлы, они собираются воедино и дают такой результат, который, который наверное, и ждешь от этого курса. На протяжении говорю, всего курса ты не очень, я не очень понимала, что вообще, как, что, что из этого может вылиться. Но вот как раз-таки все задания, которые постепенно погружали, погружали, погружали тебя к твоим каким-то интересам, и вот последняя тр трансформационная игра просто, ну, шедевр, <с> где как раз-таки, да, ты смотришь на свою профессиональную сферу вообще с другой стороны. У меня произошло так, что не то чтобы я сменила сферу деятельности, не то чтобы я нашла какую-то вот все вот туда хочу идти, я поняла, что в мои сильные стороны и что мне нравится делать, то есть чем я занимаюсь, и при этом я получаю удовольствие, вдохновляюсь этим. И именно этот результат для меня очень высокий, большой. Я всегда знаю, чего я могу, в какую сферу пойти, если вдруг мне это перестанет интересно, то есть Определиться в любом случае, что э, какие твои сильные стороны, и что тебя вдохновляет, что э, тебе кажется это просто, а другие люди восхищаются этим. И у меня так произошло в моей профессиональной сфере, и я поняла, что вот определенный э, спектр задач мне нравится выполнять я делаю так, что сейчас, что я стараюсь их наибольше выполнять, а другие как-то пере, э, переводить в другую стезю. Вот, поэтому всем рекомендую. Вообще очень хороший курс, очень глубокий. Тем, кто запутался немножко, может быть, или хочет э, в своей работе, в своей профессиональной сфере найти, Hampshire, новое что-то, что тебя будет вдохновлять. Нет, это не курс про то, что ты сменишь свою жизнь и вот обязательно ты уедешь там на Бали, будешь заниматься там, thì, не знаю, рисованием или чем, ну, именно про хобби какое-то. Не обязательно. Это ты можешь найти какие-то вдохновляющие вещи тебя в повседневной жизни, в твоей реальной жизни, в твоих рабочих процессах поэтому всем удачи рекомендую все всего доброго будьте счастливы